Всем привет, сейчас на Hyundai Accent 2012 года 1.4 автомат, будем менять задние тормозные колодки. Пробег у нас оригинальный, 54 480 километров. Первая замена, то есть ресурс задних колодок в нашем случае получился именно такой. Будем менять на фирму ABS, сказали не хуже, чем родные. Откручиваем колесико, первое, второе. Откручиваем направляющие суппортов, чтобы снять тормозные колодки. Вот к сверху, снизу. Разводим суппорта от колодок. Сильно не получится, потому что тут ручник на суппорте и поршень вкручивается, поэтому нам придется его сжимать. Сейчас выбиваем колодки, смотрим их состояние. Вот наши заводские колодочки, неравномерный износ, где-то больше, где-то с одной стороны больше, с другой меньше и вот новая. Вот такая вот разница. Ставим новые колодочки. Очистили пружинки, смазали медной пастой. Колодки поставили, сейчас смазываем направляющие суппортов. Колочки поставили и смазали с внутренней стороны колодочку пластину, рабочую часть поршня. Вкручиваем поршень, чтобы вставить скобу, так как толщина колодок изменилась, новенькие чтобы она влезла все по размеру. Поршень ужали. Теперь ставим суппорт. Все так же как и разбирали. Закручиваем направляющие суппортов. И ставим колесо на место. Суппорт установили, все зажали. Сейчас надо понажимать на тормоз. Вернее прокачать тормоз. стало жестче и устанавливаем колесо с вами был канал ресурсы факт ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всем удачи пока